Наша страна – это не просто территория. Это большая семья с вековыми традициями и уникальной культурой. Я хочу, чтобы границы нашей Родины были нерушимы. И чтобы ни у кого не было возможности забрать себе часть нашей территории. Переписать нашу историю. Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России. Если вам, так же, как и мне, это важно, приходите на голосование.